Раньше здесь располагалась обычная воинская часть, теперь это республиканский спасательный отряд. Здесь, как и в любом подразделении, служат обычные солдаты-срочники. Но в отличие от военнослужащих Госкомитета обороны или погранвойск, в спасатели призывают только лишь один раз в год, и целый год рядовые сержанты получают в этом центре особые знания. Спортивный зал. Три раза в неделю здесь проходят занятия по физкультуре. Играют футбол, в волейбол, и что самое главное, из-за того, что отбор спасателей идет только раз в год, здесь нет такого понятия, как дедовщина. Эти рядовые призваны в ноябре и четыре дня назад они дали присягу. Главная эта сила, говорят отцы командиры, ведь в отличие от других воинских подразделений, у спасателей МЧС задачи другие. Именно они первыми приходят на помощь в чрезвычайных ситуациях, а для этого нужны и сила, и сноровка, и знания. Служба, службы, и а обед по расписанию. Встроенным маршем все проходят в столовую. Сегодня на обед суп из перловки и плов. Солдаты признаются, что даже дома у них не было такого плотного питания. В течение года каждый из рядовых освоит все тонкости профессии спасателя. Командиры уверяют, что почти каждый месяц знания, полученные здесь, проверятся на деле. Зимой и осенью солдаты выезжают на лавины, весной и летом на наводнения, ведь стихийные бедствия на юге страны – частые явления. Я упало ларжа, ужаса. Узбеккам ушлцерде узбекинин теория алган, совокупно ушлцерде практикалда иш учун ашырканда ушлцерде Главное это оперативность, так отряд спасателей вместе со служебной собакой выезжает на место происшествия. Здесь есть почти все виды транспорта на любой случай жизни. Это и специальные КАМАЗы, оснащенные всем необходимым, включая переносную телевизионную студию, а также снегоходы и квадроцикл. А это уже учебно-тренировочный полигон. Здесь спасатели отрабатывают действия как при пожаре, землетрясении и наводнениях, так и при эвакуации пострадавших из высотных зданий. Вместе с ними свою работу выполняют и служебные собаки, на счету которых десятки спасенных жизней людей. Джокерыс в 1 году, 1 билет бары, Булчактан, 1 год в течение, в основном программы лар, ошол бир адистер бизден булар өздори жумушга қалтұлар, жумушга қалсып, қевобасон, сирден басқа кстати спасатели каждый год участвуют в международных соревнованиях и регулярно занимают лидирующие места. Нурланадаев Талай шабанов пятый канал.